На вкладке «Бюджет реквизиты», «ЦФО», «Статья оборотов», «Вид операции», «Форма оплаты», «Валюта документа», «Ставка НДС», «Сумма НДС» заполняются автоматически по данным документа основания и недоступны для редактирования пользователю. Подписант – это сотрудник, ответственный за подписание документов СЭД, заполняется автоматически по данным документа основания, доступен для редактирования путем выбора из списка. Отметка «Электронный документооборот устанавливается», если обмен документами с контрагентами осуществляется с использованием систем электронного документооборота в электронном виде, без бумажных носителей. Если в документе заявка на оплату установлен признак «Электронный документооборот», то сотрудникам материально-производственного отдела будет поставлена задача на оплату заявки. Если в документе заявка на оплату не установлен признак «Электронный документооборот», то сотрудникам сервисного центра будет поставлена задача на прием оригиналов подтверждающих документов. При создании заявки на оплату вкладка «Состав работ» заполняется по данным документа основания на вкладке «Условия оплаты», поле «Сумма», доступна для изменения. Информация, отображаемая на вкладке данные сет. Статус сет недоступна для изменения пользователю. При создании заявки устанавливается значение на подготовке. Ссылка сет заполняется автоматически после выгрузки документов, сет недоступно для редактирования. Инициатор – это сотрудник, например, руководитель ЦФО проекта, источника финансирования, который непосредственно отвечает за расход денежных средств, взаимодействует с контрагентом. Поле доступно для изменения.